Дни недели, гармонизация планет и улучшение судьбы. Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Елена Алексеева. Сегодня мы с вами наконец-то поговорим о планетах, о таких важных моментах. Каждый день недели имеет своего управителя, свою планету управителя. И идет влияние в каждом нашем дне недели, влияние планеты. И влияние планеты в зависимости от того, какие, какие они сейчас на небе, в каком они направлении двигаются. Если они в правильном направлении двигаются, они проявляют свои позитивные качества. Если вы в ретроградном движении, то они проявляют свои негативные качества. Точно так же они влияют на каждый из наших дней. И очень важно это понимать и важно гармонизировать. Потому как, ну, зависит еще, как в вашей планете какая планета стоит, да, там у кого-то ретроградный Юпитер или у кого-то ретроградный Сатурн, и в зависимости от того, какой день, то в этот день а, может быть усиление каких-то негативных качеств за счет того, что планета, в планета, вашей карте стоит планета в ретроградном варианте. И вот сегодня мы об этом с вами поговорим. Начнем мы с воскресенья. Воскресенье это планета Солнце. Это королевская планета, две королевские планеты, Солнце и Луна. И Солнце в позитивном своем варианте дает э, таланты вдохновлять, мотивировать. В своем, они не бывают, кстати, Солнце и Луна ретроградные, но тем не менее у них бывают какие-то моменты, когда они тоже проявляют свои негативные качества. Э, бывает, что проявляют эго, да, какое-то зазнайство. Задирают нос кверху, да, как говорится Вот такая вот ситуация бывает Но чаще всего она, конечно, проявляется в позитивном ключе Во вторник, во вторник у нас планета Луна И планета Луна нам дает психологию, заботу о семье Материнскую женскую энергию – это очень важно для женщин, которые э, хотят гармонизации в своей семье. У них обязательно должна быть Луна сгармонизирована. В принципе, чтобы у вас было э, все комфортно в семье, нужно, чтобы было три планеты гармонизированы. Это Венера, Луна и, и, и Питер. Тогда у вас финансы хорошо приходят, и женщина очень хорошо, комфортно себя чувствует в семье, и мужчине рядом с ней комфортно. Поэтому Луна э, очень важна, она ближе всех у нас, у нас э, к Земле и больше всего оказывает влияние. Больше быстрее всех планет движется вокруг Земли, и поэтому э, влияние ее очень сильное. Как бы кто-то не старался сказать, что там Солнышко важнее, да? Э, все планеты важны, мы не можем исключить ни один ингредиент из таблицы Менделеева, да, потому что мы состоим из целой, целого набора молекул, целого набора энергий, и в том числе и всех энергий планет. Поэтому нельзя исключать или говорить, что кто-то там важнее или кто-то нужнее. Да? Лучше все воспринимать. Следующий день у нас вторник, и вторник – это планета Марс. и Планета Марс – это защита, лидерство. Это в хорошем смысле, да, может быть, немножко гневаться, если Марс стоит ретроградный или в сожжении, или если он проходит сейчас по небу в каком-нибудь, в падении еще бывает, да, в бывает, в каком-то негативном ключе он может проявлять гнев, да? то есть в зависимости от того, как у вас карте стоит, вторник может быть очень трудным днем для некоторых людей. У кого все нормально, то хорошо. Следующий день у нас среда. И это планета Меркурий. И Меркурий у нас отвечает за коммуникации, бизнес, идеи и анализ. Это планета продавцов, планета спикеров, планета писателей. Да? То есть все, что связано с языком, с речью, с написанием, со, со снятием видео форматов, За это отвечает Меркурий. И... Когда он в ретроградном варианте идет, или в падении, или в сожжении, да, то здесь идет влияние, что человека тянет на ложь, тянет на то, чтобы критиковать кого-то, какие-то претензии высказывать, да. То есть здесь нужно тоже уметь его сгармонизировать. Мы сейчас ближе э, расскажу сейчас о всех планетах, а потом мы с вами рас, поговорим о том, как все это гармонизируется. Четверг. Юпитер. Планета Юпитер и дети, финансы и обучение связаны с этой планетой. Здесь, когда очень негативные свои качества, когда Юпитер проявляет, он может проявлять свое эго, может проявлять свое зазнайство. Очень схож с Солнцем, да? очень схож с Солнцем, тоже достаточно большая планета. Пятница. Пятница это планета Венера, и она связана с искусством, с красотой, с любовью, с танцами, с музыкой, вот со всем, что относится к красоте, вот все, что только можно отнести к красоте, это все спектры Венеры. И когда она проявляется в негативе, она может э, тянуть на, на большее количество секса, да, или секс каких-то извращенных вариантов. То есть здесь в этом случае нужно Венеру обязательно прокачивать, гармонизировать. И Венера очень важна для женщины, это очень сильная сила. Когда в женщине сильна энергия Венеры, мужчина не может устоять, ни один мужчина не может устоять. Мудрецы это знают, они знают, что женщина, если пришла к ним как, за какой-то рекомендацией, у него есть только 6 секунд, чтобы посмотреть на нее. После этого может возникнуть влюбленность, притяжение, и он не сможет преодолеть это притяжение. То есть мужчине это очень трудно сделать. Поэтому пользуйтесь красотой, украшайте себя, одевайте платьишки, и это очень мощная сила. Следующий день у нас суббота, суббота это Сатурн. Сатурн отвечает за дисциплину, организаторство, пунктуальность, щепетильность, и из плохого он может давать такое отношение к Критичное отношение, да, к, э, к чему-то. Видеть справедливость в таком своеобразном ключе. То есть для всех это кажется справедливым, а для одного человека может казаться там, это несправедливым. Э, справед... То есть справедливость видит в каком-то сво... своем варианте. Это очень важно понимать. То есть, если у вас такое происходит, значит, обязательно нужно гармонизировать планеты. Вот, а сейчас мы как раз перейдем к тому, что как это гармонизировать. Значит, Солнце мы гармонизируем. Это обязательно прогулки по солнцу, да? Это благостная еда. В принципе, благостная еда все планеты гармонизируют, да. То есть, когда мы исключаем из питания яды, то уже идет мощная гармонизация со всеми планетами. Солнце гармонизируется. Есть такая практика сурьяна маскар, да? Можно по утрам делать эту йогу, и будет очень хорошо гармонизироваться Солнцем. Тогда не будет проявляться эго, да, вот у кого проявляется особенно, нужно подумать об этом. Вторник, Луна, Луна гармонизируется, а еще Солнце гармонизируется солнечным цветом, да, то есть одежда солнечного цвета, бижутерия солнечного цвета, золото, да, золото, камни золото, желтого цвета, золотой топас, да, и много можно перечислять желтых камней лунный камень очень хорошо дает возможность преодолевать какие-то страхи смелость открывает луна луна гармонизируется жемчугом серебром белой одежды молочные такие одежды потому что кипельно белая это все-таки Венера а вот молочные такие желтоватенькие такие немножко да такие вот серебряные цвета да это все цвета луны молочко перед сном Теплое молочко с сахаром, с куркумой, с корицей, кардамон, ашафран. Вот Какие-то из этих специй я обычно выбираю. Вот куркума обязательно у меня. И остальные три специи, которые я перечислила, с куркумой добавляю. И каждый день у меня меняется. Очень вкусное молочко, тепленькое перед сном. Очень хорошо гармонизирует луну. Дает успокоение ума. Начинаешь просто хорошо засыпать какие-то проблемы уходят на задний план Жен, женщине открывается женская материнская энергия очень-очень э, приятное такое ощущение получ, получается поэтому я рекомендую женщинам в обязательном порядке гармонизировать луну мужчинам если у них неспокойный ум тоже гармонизировать луну марс гармонизируется йогой физ нагрузкой э, женщинам не рекомендую спортзалы Пусть это будет спортзал, но все равно йога какие-то пилата, что-то такое легкое, может быть танцы какие-то там, такие вот женские, плавные какие-то. Не нужно вот стараться со, со, со снарядами в спортзале там выкладываться, да. То есть включается в это время очень сильно мужская энергия. Она хорошо в достигательстве, хорошо в защите, хорошо в каких-то там бизнес-продвижениях, но плохо в отношениях с мужем. Желательно что-то такое все-таки женское. Больше с Марсом нужно очень аккуратно, чтобы не перегнуть палку. Красный цвет красного флага с СССР – это как раз цвет Марса. И вот с этим цветом женщинам тоже желательно аккуратнее, как можно меньше его одевать. Только если нужно что-то, какое-то продвижение, какую-то защиту, усилие какое-то приложить. А так в женских энергиях лучше остальные все красные цвета, какие только есть, да, кроме красного флага. Меркурий – среда, это зеленый цвет, и зеленый цвет в одежде. Меркурий также прокачивается чтением священных писаний, мантры. Под все планеты есть мантры, которые можно тоже, кстати, читать. Да? Юпитер. Юпитер прокачивается обучением, то есть просто себе ставите как цель обучения, может быть, сначала какие-то лайфхаки бесплатные смотреть, но потом, может быть, какие-то платные пойти в те в стези, которые вам нужны. Да? На сегодняшний день, благо с интернетом, это все возможно. Дальше, служение старшим. Служение старшим очень хорошо прокачивает Юпитер и Сатурн, да? Когда мы будем говорить о Сатурне, я тоже это э, повторю. Ну, на первом месте у нас всегда родители. Это что-то помочь, что-то купить, отвезти, привезти, там, может быть, полы помыть, в магазин сходить, да. То есть, все, что мы можем сделать для родителей, на дачу свозить их, привезти что-то, погрузить что-то, да. Все это мы э, тоже прокачиваем очень хорошо Юпитер и Сатурн. Э, Венера, как она прокачивается, да, э, Женские штучки, браслетики, бусики, э, сережечки, да, вот это вот все, все это причесочки, маникюрчики, платьюшки, все это прокачивает очень хорошо Венеру. Также э, платье э, кипельно-белый цвет, да, и все оттенки красного, кроме флага СССР, э, это вишневый, кирпичный, коралловый, бордовый, розовый, все, все оттенки этих цветов, это все Венера. Если вы не готовы такое яркое платье одеть, пусть это будет нижнее белье. Это тоже будет очень хорошо прокачивать Венеру. И, конечно же, красота. Красота дома, ухаживание за домом, ухаживание за цветами, порядок, чистота. Это все тоже очень круто прокачивает Венеру. Кстати, Луну тоже прокачивает чистота. Очень хорошо прокачивает этот момент. Забыла, да? Так, суббота, Сатурн. Сатурн прокачивается служением старшим можно кормить ворон, благотворительность. Кстати, благотворительность Юпитер тоже прокачивается. В принципе, все планеты прокачиваются благотворительностью. да, Благотворительность э, очень круто помогает изменить жизнь. И э, когда человек занимается благотворительностью, он больше получает благ, чем тот, который возьмет из его рук э, какую-то денежку или там пакет с едой. То есть больше пользы тому, кто занимается благотворительностью. То есть так, так устроен э, так, такой закон природы, да, так устроена наша Вселенная. И вот как раз Сатурн, благотворительность, кормление ворон очень э, хорошо прокачивает Сатурн в его жизни была ситуация, когда ворона спасла ему жизнь, и он очень благосклонно относится к воронам. Э, дальше, значит, что с Сатурном? родители, да, старшее поколение служение с ними, можно прям так как суббота это день Сатурна, прям сделать какое-то еженедельное служение старшим по субботам. Может быть, на сегодняшний день миллионеры едут в дома престарелых, чтобы пообщаться. Может быть, у вас есть какие-то престарелые соседи или родственники, которым не хватает внимания. Может быть, у них хватает денег, но у них не хватает с кем поговорить, пообщаться, с кем поделиться своим опытом жизни, которым хочется им поделиться. Это тоже очень мощно прокачивает Сатурн. И те, у кого ретроградный или в падении в карте, в натальной, очень обращайте внимание, потому что Сатурн, он влияет на, на финансы, на ваше счастье. Очень на много что влияет. Так что с Сатурном нужно дружить. Так, ну я все сегодня про все планеты рассказала, да. В следующем видео мы с вами поговорим о ретроградном Меркурии, который на сегодняшний день идет ретроградный Меркурий. Начался уже и будет почти месяц Ретроградный Меркурий. Как с ним дружить? Как что делать в моменты ретроградного Меркурия? Приходите обязательно посмотреть видео. Под видео подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить про ретроградный Меркурий. Видео, когда оно выйдет. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.